Солнечная и жаркая сегодня. погода, на солнце, наверное, градусов 30, температура воды около 23 градусов. И я хочу вас пригласить в одно удивительное место, которое находится в центре Алании. Это Envy Beach. Бутик, отель, ресторан и бар, который расположен на пляже. Envy Beach это не только пляжный бар, это также ресторан, где проходят интересные события. По вечерам бывает живая музыка. Но это также и бутик-отель, в котором вы можете остановиться на самом берегу моря. Потому что расположен этот пляжный отель прямо на берегу моря, на первой линии. Давайте же пройдемте, пройдем внутрь. Я покажу вам, как все выглядит внутри, сколько, что стоит. Ну и, конечно же, познакомлю вас с хозяевами. Хозяйка этого пляжного бара и бутик-отеля Трины, она из Дании. Ее муж из Турции. Стоит невероятно приятная атмосфера. Вот здесь вот расположен ресторан, где вы можете покушать вкусные блюда и, конечно же, полюбоваться морем. Сейчас я вам покажу, как здесь все устроено. Как я уже сказала, ресторан ну, и, конечно же, бар, где вы можете выпить свежевыжатых соков и какие-то алкогольные напитки или э, коктейли. Сейчас я познакомлю вас с хозяйкой этого пляжного бара Ну и конечно же она нам расскажет все самое интересное Почему она приехала из Дании в Турцию И как они решились открыть этот бизнес Друзья, хочу познакомить вас с Триной Она владелица этого ресторана Она из Дании Трина, how long do you live in Nalanya? For about 13 years I will be in Nalanya 13 years? Yes And you're still happy here? Very happy One more, more. <laughs> yeah. As we are yeah. actually. Um, tell a little bit about your place. How did it start? Why did you decide to open a beach bar? And why it is Envy? What? How did you choose the name? Well, the name comes from a brainstorm. I think we just like the letters and uh, and it's like French and it's for stands for life, like mm -hmm. life on the beach, and. Uh, My husband and his brother have been in the tourism business in Alanya for many years and mm -hmm. uh, when this spot was available, it, uh, yeah, we decided to, mm -hmm. to try to make a different place uh, with design and uh, yeah, something new. Uh, What do you have else? You, you have also a boutique hotel. Yes, it's a boutique hotel. That's what we first opened. It's uh, 20 rooms where two of the rooms are uh, suites directly out to the sea. Mm -hmm. And uh, we opened the restaurant also. Open all year round. And uh, we also opened an uh, annex, we call it. It's on, just on the other side of the street. A uh, higher building mm -hmm. with a nice view of, uh, of the sea and, and the landia also. Your place, uh, why I think your place is uh, друзья, это действительно уникальное место и почему я расскажу вам о... сейчас. Uh, you have um, not only standard things like uh, bar, restaurant, beach. You have also different events here. Yeah. Can you tell more about uh, champagne night yeah we, have... yeah, we have champagne Become so popular, we're thinking about making one more day in the week, so everybody, more people can join also. Mm -hmm. <laughs> and it's nine uh, five lira, and it's uh, it's like a tapas. There's coming many different dishes, mm -hmm. and then uh, champagne in the price also. It starts at one o'clock every Sunday. Every and Sunday, and you should make reservation too, mm -hmm. so we can make. Uh, and what about uh, live music and salsa nights? Yeah, in the, High season, we have like a live music, also a champagne brunch. Mm -hmm. But also in the evenings in the, and in the weekends, we have live music. We generally bring musicians from mm -hmm. Istanbul, violinists mm -hmm. and trumpeters and the, yeah, different good musicians. It's uh, yeah, it's good when they come. Дорогие друзья, давайте сейчас uh, пройдем по этому пляжному бару, и Трина нам покажет все самое интересное. Let's go. <laughs> друзья, сейчас мы находимся непосредственно на пляже. Как вы видите, море очень близко, здесь есть лежаки, комфортные, здесь есть зонтики. Трина, может кто-то использует твою пляжу или только гостей? Mm -hmm. yes, both for the restaurant and for the beach also. Mm -hmm. How much does it cost to rent a beach bed and a umbrella? The normal sunbeds are five lira for a bed and five lira for an umbrella. Mm -hmm. We have like a, like more comfortable mattresses. That's 30 lira and forty lira for the big cabana. Mm -hmm. So people We will get can... more cabanas also. Oh. <laughs> This. These are very nice, yeah. very very comfortable for families, right? For friends, yeah. for yeah. companies, yeah. for everybody actually. Yeah. <laughs> yeah. So yeah. let's go inside and tell That's us more. about your menu and uh, restaurant and bar. Сейчас мы идем в ресторан-бар, посмотрим меню. So we're open both the daytime and in the evening. So we will, summertime we have make new menus both summer and winter. And sometimes have a day menu and also an evening menu. Okay, lunch menu and drink menu. Yeah. Вот такое вот здесь интересное меню, друзья. Меню напитков и меню, которое действует с 9 до 6 часов. Здесь есть разнообразные блюда, например, завтраки, салаты, Макароны, различные дюрюмы, пиццы, э, грили. Ага. Yeah. Э, и, конечно же, турецкие сладости. Ну и, конечно же, меню напитков, где есть кофе, пиво, различные коктейли, алкогольные, безалкогольные напитки, классические коктейли. Yeah. Э, конечно же, турецкий кофе и какие-то тропические коктейли. Что самое вкусное? Вот самое. Э, What do you like the best? What is the... Uh, what's eat? What's your uh, no. drink, favorite drink? Like if an, an alcoholic drink? Uh -huh. We have a new... Uh, oh, what's it called again? I, we have the melon on the pizza. It's really nice for it. Uh -huh. comes like in a whole melon. That's nice. In a whole melon? Yes. Uh -huh. oh, actually bigger ones. <laughs> <Okay>. Yeah. <laughs> and... Uh, Guns Roses is nice. It's also a, a new one. Sangria is really nice also. Oh, I mean in general the, the barmen are really good, they make really nice uh, and also you have NV NB... Envy Mule. the uh -huh. Moscow mule. Yeah. Mm. I to... mm. <laughs> Moscow Mule. It's very popular. Yeah. Yeah. And what about the uh, food? What do you offer people? For example, I mean, when many... it's hot, most many people like uh and the, and the roll mm -hmm. and also Пицца очень вкусная, и салаты очень вкусные. Салаты всегда вкусные, салаты всегда вкусные. Трипл мини вкусные. тоже всегда вкусные. очень всегда В общем, друзья, здесь есть блюда на любой вкус, на лето, на зиму Yes, yeah. Они открыты круглый год, поэтому зимой, летом, весной, осенью вы можете приходить, вкусно, вкусно кушать, особенно на турецкие завтраки и любоваться прекрасной панорамой Алании. Uh, yeah, <laughs> Друзья, сейчас мы пройдем а, в одну из комнат и вы увидите, какой вид открывается на Аланию из комнаты этого бутик-отеля. Друзья, этот бутик, отель, ресторан и бар отличный пример хорошего дизайна, где вы будете наслаждаться атмосферой, и вас ничто не будет отвлекать. Сейчас мы идем на ресепшн. Наш оператор упал. Кто любит шампанское? Выгодство. Кто любит шампанское, друзья, посмотрите. Ну, Как можно отказаться от бокала шампанского, сидя на пляже и смотря на Аланию, на море. В общем, не жизнь, а сказка. Теперь mm -hmm. мы пройдем в комнату. Посмотрим. Друзья, эти... Uh, yeah, эти картины нарисовала сестра Трины, Санна. Моя yeah, сестра. Yeah. Она профессиональный художник У нее очень интересный стиль uh, Она очень известный художник в Дании Вы декоративируете с ее фотографиями в отеле, да? в некоторых но не в Она очень стиль Но это да? Да, это вот видите, друзья, еще один пример хорошего дизайна. Все сочетается, подходит под интерьер с какими-то яркими цветовыми пятнами. Просто супер. Честно говоря, у меня здесь глаза отдыхают, и я в полном, в полном восторге. Такая интересная лампа. Is it lamp? Yeah? yeah. Oh. I, I put them on. <laughs> Тоже лампа. Дизайн, дизайн Я сама здесь первый раз и мне очень, очень интересно, как здесь выглядят комнаты. Very nice place. I think we better walk first up. <laughs> walk yeah, up, up the... yes. um, how can people uh, book room in your hotel? Through booking or direct? Yes, uh, you can do it directly from our web page, uh -huh. or um, book, not, book, all the booking uh, pages we, you can book us, we uh -huh. are on most of them. Your place is not uh, of course all inclusive, it's bed and breakfast, Yes, or yeah, bed and breakfast. You can also choose without uh, breakfast if you want, uh -huh. Uh -huh. How much does it cost one night approximately? Uh, in the high season? I mean, it depends, we have different room types also, because we have the annex, uh, but it's like between 50 and 70 euro in high season uh -huh. uh, for a normal room. And then we have the suites also, um, I think they're about 130 or 40 lira, uh -huh. but depending on which type it is also. Uh -huh. So here we have a, a normal room. And most rooms on on this side they have a like side view out to the sea and, and to the castle. Very cool design. Let's see what's what's outside. Very nice. The room is not big but very cool. Oh, yeah. And, yeah, very comfortable. There, that's what you need. <laughs> yeah. And seafront. Yeah, that's yeah. exactly yeah. That's what the that's what the most important, right? Yeah. And you have also a small swimming pool. Yeah. Much like a sitting pool. Yeah, <laughs> a, a sitting pool, pool. Yeah. <laughs> yeah. But it's But nice. Swimming. It's also popular. Very nice, very beautiful. It's <laughs> <laughs> <beautiful. laughs> <for> taking pictures. <laughs> uh -huh. Well wow, I really just gone around. Yeah. Yeah. Very nice. <laughs> Many like that. Watching class <laughs> and yes, <laughs> uh Скандинавский дизайн такой спокойный, есть э, туалет, душ, в общем, все, что необходимо для отдыха, все здесь есть. Когда вы выходите с ресепшн, у вас есть два варианта, друзья, отправиться на пляж или отправиться в центр Алании. Энви Бич находится практически в центре Алании, рядом с набережной. Сейчас мы еще раз пройдемся по территории этого пляжного бара и бутик-отеля. Вы видели, что сверху расположен, вы видели сверху вид на бассейн, вот такой вот бассейн. Но как пошутила Трина, это не плавательный бассейн, а бассейн для сидения и на нем получаются очень классные фотографии. В баре можно выпить вкусные коктейли, ну или просто воду. Вот такая вот приятная, очень приятная атмосфера, спокойная музыка. Никто никого не беспокоит. Ну и сейчас давайте спустимся еще раз на пляж. Покажу вам вид, который открывается с пляжа. Вечером еще раз мы сделаем видео здесь вечером, здесь просто потрясающий вид на вечернюю Аланию открывается по вечерам, ну, и, конечно же, сейчас пляж очень хороший, ход моря тоже не такой пологий. В этом отеле останавливается очень много отдыхающих из Европы, ну и, конечно же Россияне И посмотрите, насколько близко море расположено к отелю. Представьте, если вы приедете сюда и возьмете себе комнату, забронируете комнату. Прямо вот там вот на самом верху. С видом на море. Что можно еще желать? Мне кажется, больше нечего желать. Это будет... Самый классный отдых в Аланье. Если вы хотите провести потрясающий отдых, тоже можете остановиться в этом бутик отеле Ну и, конечно же, приходите сюда на э, завтраки, э, обеды, ужины, на живую музыку, на сальсу. бич. Yeah. <laughs> <See you. laughs> Все, всем классного лета, ну и конечно же, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Can you добро пожаловать? Добро пожаловать в Аланье, друзья! Даже если вы сомневаетесь, обязательно приезжайте, потому что в Алане есть качественные, красивые, в общем, супер места, такие как Envy Beach. Ну и, конечно же, Трина, Трина всегда здесь, вы можете с ней пообщаться. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего, пока-пока! Пока-пока!